I think the girls with their nails are... Всем здарова, ребят. Ну что, продолжаем знакомство с новым героем Мы на аккаунте Андрюхи, Гильдии, Асгард Рус Аяс сервер кидайте заявочки. Вступайте от 600 к, топовая гильдия Что-то они последнее время Подзабили, наверное, как и все а, Такс Еще я сливаюсь На этом аккаунте В общем, поехали Первое знакомство с новым героем Донатным, официальное событие Темный колдун Менять осколки, отлично Поехали, посмотрим Что это за имба так, максимум доступных мест, сейчас мы кого-то, Андрюхи, кого-то сольем, посмотрим, ну, Родина кого то сейчас по-любому сольем. Я надеюсь, у него есть кого -то сливает Да, есть. Так, вылушить. Сливаем рандомно Воронина. Конечно, хотим использовать. Так, отлично. Место у нас есть. Есть поехали открываем темный колдун открыть Окей. чик вот так вот ребятушки поставили по лайку читаем инфо. герой входит в транс не может двигаться атаковать запускать навыки а также получать бафы или состояние других юнитов от других юнитов юнитов ребят ни героев, ну, может под юнитами они имеют вообще всех в виду. Наносит в общей сложности 70% урона от атаки, находящейся вблизи вражеским боевым единицам, каждые 0,5 секунды. Этот урон распределяется между не более чем тремя противниками Юниты, получившие урон от атаки от этого героя, теряют 8 энергии за удар и уменьшают свою скорость передвижения, скорость атаки на 20. Транс. Длится 5 секунд. В общем, он у нас новый транс. <смех> Этот герой не воспринимает к состоянием бедствия. Его урон игнорирует эффекты превращения урона в лечение. Вот так вот. То есть, по сути, он против Барда будет крутой, что ли. Получается так. В общем, поехали. Будем его сейчас смотреть знакомиться, а вы ребята кто не подписан, подписались, поставили Лукасик кто играет на и вступили в Гилью. в общем поехали, посмотрим на это чудо ну и также ждите его прокачки сначала мы с ним сейчас разберемся, посмотрим что это такое с чем его едят немножко его подкачаю До сотого хотя бы лавала чтобы понимать чем мы имеем дело а, так ну прикольненько смотрится судя по всему он земной земной и земной сейчас посмотрим по подземкам так ага Нифига себе у него домах Бьет. По зданиям, по там по всему бьет. Это лоу level. Ну хорошо, давайте что-то посерьезнее возьмем. Я тебя понял, бро. Давай попробуем такой вариант. Ну дальник плюс. Зона атаки, видите, бьет цели рядом возле него три цели. Но у нас мелкий лавел. Но дальность атаки довольно-таки неплохая. Да, наземный, земной, ну такое себе. Вообще полностью не восприимчим урону. Интересно, как жалко Надо будет тогда тоже достануть. Пока, честно скажу такое он стоит на месте получается ничего не делает всего лишь три цели хорошо давайте рассмотрим другой вариант может если там количество целей будет сейчас увеличиваться будет поинтереснее такс колдун 650 не все-таки 3 22 энергии уменьшают скорость но хотя дебафет он конечно жестко передвижение атаку транс длится 5 секунд ну не знаю не знаю что-то пока такое себе не особо впечатляет А вы напишите, как вам отличная ремочка. То, что хотел. Видите, все, все то, что надо, все под рукой. Такс, ну, Давайте попробуем еще разок. Что, он не автопрокер? Хм, странно как-то. Он не автопрокер. Да и набор энергии у меня набор энергии вроде более-менее нормальный. Ну, Но три цели, камон. В нынешних реалиях, как это донатные герои, три цели. Вы что? Ай, GG. Давайте посмотрим дальше. Там, где драконы. Может, в нем что-то мега эпическое есть? Я в этом очень сомневаюсь. Ну блин, три цели всего лишь. Станется, как видите. То есть Стана реально боится. Ну блин, не знаю. Честно говоря, как по мне, что-то какаха какая-то. очередная этой Джджи. Да, то, что он урон не воспринимает, забирает там в энергию кучу другого, но... Хотя это каждых 0,5 секунды, если, судя по скиллу. А, давайте сейчас скилл подымем ему. В общем, разобрались с тем, что он, судя по всему, не автопрокер. Сейчас еще где-то протестирую. Так, 10-10. Герой входит в транс, не может двигаться, атаковать, запускать навыки, также получать бафы. Наносит 400% урона от атаки. Но 400 каждые 0,5 секунды. Это дофига. Хотя это 4 удара получается. В течение 2 секунд транс длится 5. То есть 4 удара у него это получается, Ну фигня получается. Реально, что-то не очень, честно скажу. Поехали еще разок посмотрим. Да, чуть... Не, все-таки больше как-то бьет. 2, 3, 4, 5, 6. Наверное, от 5. Сейчас надо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Да, от 5 секунд от 5 секунд, то есть у него получается 10 ударов, а, блин, ну 10 ударов это 4000 дамага, дамага реально дофига получается, 4000% дамага, но это на этом скилле, единственное, так давайте другую подземку, что мне уже не нравится, то что он не автопрокер, Вот, смотрите, видите? Ему нужна цель. То есть наземный не автопрокер есть стан. Дамага, конечно, у него по идее дофига. Но эту энергию можно в принципе как вариант забрать. Хотя бедствия я не помню. Но хотя к разбросу у него нет иммунитета к разбросу. У него только иммунитет к молчанку, к молчанке с состоянием бедствия. Вот. Интересно больше всего будет его урон игнорирует эффекты, эффекты превращения урона в лечение. То есть, э, по сути, это против барда герой будет что ли. И против оккультиста. Не знаю, в общем, надо посмотреть, но пока на первый взгляд, если смотреть здесь, какаха реально. Стан есть, все есть. Что-то такое себе. В общем, вот такие вот дела, ребят. Не знаю, потестировал, показал вам, побегал. Основное рассказал. Ждите видос с прокачкой. Сейчас сделаю прокачку и будем дальше с вами тестировать. Поставили по лайку. Всем удачи, всем пока.